Должно быть что-то, нифига себе, дергало как. Атака нету, да? Щука. Или сюда? Судак. Подожди, это что такое? Карась? Карась. Ни хрена себе. Вот это карасище. Вот это..

Карасище. Да. Это на, чё, на кукурузу? На червя, ее. Да у тебя руки трясутся. Нем грамм 700, наверное, будет. Еще один карасик. На что, на червя? Опять на нижний приток возле кормушки.

Его вот этот жмых привлекает. Ты, не мотюкайся. У меня зависть идет. Снимай давай, в садок кидай. Так, а. вот этот жмых его привлекает. Какой жмых? Я от Васильного жмыха, который ну? покупал, отломил кусок и забил. Вот он, видишь? Ну. А, -а, -а. Вот. а почему он на сам жмых не клюет?

А вот кормушка и последний крючок. Как он на жмых будет клевать? Он просто в кормушке. Нет, ты не понял. Рядом-то стоит жмых целиковый. Там стоит кукурузный, этот черный. А, я понял. Этот, семечки. Понял. Блин. Всех секретов нам не надо. Снимай его давай. Опять на последний крючок, опять возле жмыха.

И идет, идет к берегу, я уже не могу засечь. Я с того тоже тащил, он в берег и уходит вот сюда. Ну, этот, в берег, да, и к лодке. Угу. Так, караси пошли, это хорошо. Я просто не услышал какой. Я к себе пошел.

Он просто колокольчик сработал, зазвенел, и знаешь, это самая небольшая пауза и такой, знаешь, ну как сказать, чуть-чуть потише, но начал это самое э, работать, то есть как рыба засеклась.

сразу как все это было да видишь я это самое <coughs> может то, я прошел нас если если я не прошел нас того потек может быть что-то и было Ты тоже был и не вот. ну ничего самое главное что это самое клюет клюет уже радует

Вот такие вот караси ловятся на козинском пруду. Периодически. Шикарный. Периодически. Периодически, да. Грубо говоря, за 5 часов это уже третий. Ночь идет хорошо. Опять на последний крючок. А этот весь червяк. Ага. Взмыха нет. Этот червяк никому не нужен.

Аккуратненько в садочек опускаем. А после этого там на столе лежит жмых. Кусочек надо засунуть. Только хотел сказать, наверное, пора спать. Вот так вот Леха слаживает аккуратненько свою рыбку со своих удочек.

А мою он мимо кинул. Гад. Это все теперь будет фиксироваться на видео. Впечатление. <реклама> так, так вот так вот. Карась ловится ночью. Довольно крупный.

Это вообще прям конкретная рыба. Конкретная рыба, говорю. Вот идем на свое излюбленное место в коряжке. Но по пути надо еще попробовать.

Эту траекторию обловить В данный момент у нас где-то штук 5 карасей, хороших вот. И все. ну чтобы там и наловили

потихоньку продвигаться. Пока место свободно. Такой вот вертушечкой будем пробовать, облавливать. Щука ходит. И это прям хорошо видно. Очень много травы.

Вчера кто-то приезжал э -э, кружки ставил 15 штук. Все какую-то хрень. Раз что площадь была вся занята, можно сказать, одной компаньской. Но они ни хрена ничего не поймали.

Мы получается с 5 вечера. Вечером поклевок не было. Как луна начала выходить примерно. Ну, Где-то часов в 9 в 10 начались поклевки карася. Э -э, карася вы увидите на видео. Ну, вполне такой неплохой. Так, ладно. Тут не судьба

народ подтягивается больше и больше народу взял особо сейчас так как он тут максимус ся вольф с диапазоном 35

315 сейчас еще <свят> коробку взял с собой ножилочек специально маленьких вот тут вот только что сейчас какая-то рыба стартанула муть пошла <свят>

Здесь вот, кто помнит, раньше тут возле берега метра три-четыре была глубина. Все, забудьте за это. Теперь тут глубины нету, ямками все в ямках. Потому что а, тут.

Куча была земли. Эту, эту кучу, вон видите, как коряги, вон они. Коряги, глина торчит.

Сейчас будем пробовать. уже скоро дойдем до точки. Пока выключу камеру, чтобы место осталось для записи. Мало ли чего. Так что смотрите видео дальше. Ну а я пока буду искать щуку. Так, откидали все тут. Нифига.

Нет, ничего но все таки я разловил свой спиннинг максимус <coughs> разловил очень довольно как, интересно а, раньше я такой по телевизору видел честно говоря а тут сам вот первая рыба моего спиннинга максимуса <coughs> ну в принципе я

и тот спиннинг свой мифины, а, когда разлавливал, тоже где-то вот такой вот но наукушок был. А это, ребята, красноперочка маленькая. Ну, самое главное, разловил спиннинг в грязь в лес. Вот.

Ну, сейчас иду поглядеть живца. Кстати, красноперка тоже на живца пойдет. Очень хорошая красноперочка по размерам. Выходы щуки есть, но покровок нету почему-то. Довольно-таки, ну, можно сказать, трудовая рыбалка получилась

прошел вот этот вот берег толку нету вот на лодке мужичок тоже стоит не знаю по моему тоже толку нету когда пойду перед Лехой похвастаюсь первым уловом своим ну как без этого обязательно надо улов показать свой тоже

он не ловит ничего А я вот ловлю Как раз подраздеться Уже жарко Ночью очень холодно Очень накрывать Спать Пока улегся Замерз Не стал машину уже прогревать Куда деваться Зато рано встал

Жмых везде поменял планктон поменял. Вот тут вот опять что-то стартануло. Второй раз, между прочим. Стартануло. Давайте раза два-три попробуем бросить. Мало ли. Может быть тут есть какая-то

секретная бровка, которую я не знаю. Я знаю то, что вот тот мужичок на железной лодке точно знает тут все бровки. Но он что-то места меняет и неизвестно ловит, он или нет, я больше, наверное.

Не за поплавком, а за ним наблюдаю. Он больше на судака, конечно, рассчитывает, я думаю. На белую резину, по-моему, ловит. Или яркую. Судя по Лехиной походке в эту сторону, лов обещает быть.

Мне самое интересное то, что вторые выходные здесь. И окуня нету. Как бы я рассчитывал насладиться поклевочками окуня. Так как спиннинг надо было разловить. Но все-таки разловил. Ладно, пойду посмотрю, что там леха.

Ну а где? А. А где твой жмых лв? Тут только рыбину селедку вижу. По магазине Забирай. Ну куда ее, блядь, коллекционировать, блядь? Засушишь. Че, отпусти? Да отпусти, что. Бля, на чубака, похоже,

Сейчас попробуем устроить веерный заброс космастером. Ветер поменялся. Тут щука прям, грубо говоря, на берег вылазит. Но почему-то на желтца не идет. Ни щука, ни окунь. Сейчас где-то 7 или 8 утра. Где-то в этих пределах.

прохожу уже не знаю третий наверное третий раз наверное э -э берег э -э поймал на блесну, на вертушку одну красноперку что как я и говорил что раньше я только по телевизору такой видел чтобы

на железо ловилась красноперка. Факт в том, что я это видел. Пусть даже по телевизору. Но как сказать, сам никогда не ловил красноперку. Причем не забагрил. Честно поймал.

Вчера, возможно, тут тоже какой-то блогер был, потому что тоже снимали все на видео, как ловят, ну, как он блеснил, только не сняли то, то, что тут жерлицы стояли егошние. Не знаю, кого он хотел это обмануть, щуку, наверное, поймать так, сказать, что поймал на блесну, Но пока

Ничего больше пальца, грубо говоря, ничего не ловится. Совсем что-то плохо. Лодки плавают. Ничего не видно. Ловят, не ловят, но судя по тому, -то, что

Быстро меняют место. Думаю, что ничего не ловится. Пробую космастерам и равномерную проводку, и такую рывковую, ступенчатую. Кажется, какая получится, то и получится. Но вообще ни одного удара.

Со вчерашнего дня. И воблеры пробовал. Но с воблерами. Это отдельная вообще тема. Сколько раз пробовал? Никогда не ловил на воблеры. все не получается. А вот колебалочки, вертушечки. Резина.

А, все резину еще не кидал. Мне кажется, толку не будет, потому что я смотрел, как резину кидают. тоже ничего. Ожидаем нереально крутой поклевки на микро-плотвичку.

Сейчас 20 килограммовую рыбу вытащим. Она уже заглатывает. Сейчас чуть, -чуть получится заглотит и будем пробовать подсекать.

кто-то не хочет вот начинает И сразу видно что там килограмм на 18 Окунь.

Поклевка нереальная. Всю ночь я ждал этой поклевки. Сейчас бы удочку взять, как копье кинуть туда.

Глядишь и воткну в эту рыбину мощную, которая даже по полу поселить не может.